Меня зовут Надалина Никита. Я прошел курс обучения SWIFT с нуля в школе Вандерленд. Моим преподавателем было Дюличева Юлия. В процессе обучения я изучил, что такое типы данных, кортежи, массивы, словари, сабскрипты и протоколы, и многое другое. Начал разрабатывать первые приложения под iOS на языке SWIFT, познакомился с архитектурой приложения. Также я научился разрабатывать приложения на основе UI Table. На протяжении всего времени Юлия меня поддерживала во всех трудностях, доходчиво и понятно объясняла. Я благодарен школе Вандерленд за полученные знания, которые я смогу применить в дальнейшей жизни и в своей будущей профессии.